итак всем привет пришла еще посылочка заказывал <coughs> подставки для ноутбука без вентиляторов обычные как бы упрощенный вариант сейчас посмотрим вот так запакованы. Шли. Очень удивлен. 8 дней. Ну, как бы очень даже быстро. Заказал три штуки. Так вот. Проверим все, потому как нужно подтверждать заказ, смотреть нет ли эффектов. Пока есть возможность открывать спор. Цвета были разные. Вообще выбор выбор неплохой. Вот такая вот подставочка. Как бы простенькая, да, ничего такого. Вот сюда ноутбук. Вот так. так для планшета, возможно, поставить. Вот так вот здесь резинка мягенькая. Вот так для планшета, если. А давайте попробуем. Так вот так можно для ноутбука. Ага, и вот так для ноутбука можно. И есть здесь, я смотрел, а вот. Вытаскиваем крепеж. И либо вот так. Чтобы понадежнее было. Либо... Пониже, пониже. Ага, вот так вот можно. Нет, ну это, ну да, вот еще самый, самый, <coughs> самая низкая. В любом случае, в любом случае, даже если не ставить, не ставить под углом, э, есть просвет, поэтому под ноут э, можно ничего не подлаживать, будет нормальная вентиляция. Здесь <coughs> сеточка, поэтому, поэтому вот такая штука. Э, ссылка будет на товар в описании под, ви под видео переходите смотрите если нужно заказывайте это уже как как вам будет угодно вот так вот еще ну, это просто как платформа так, заказал три сейчас посмотрим все три чтобы не было дефекта ну Проблемы обычно бывают, если там электронные что-то, какие-то устройства. Вот тогда вот нужно хорошо проверять. Потому что китайцы как бы хитрые люди. Ну, как, как и все, в принципе, продавцы. Так, это нормально. И последнее. Короче, по электронным товарам труднее всего доказывать И... возможно конечно возможно но все же так все на месте все работает хорошо вот еще есть резиночки небольшие чтобы не скользило все смотрите мои видео переходите по ссылкам всем спасибо